Всем привет! Друзья, хочу с вами поговорить о такой больной для многих теме, особенно для женщин, о теме семейного бюджета. Как к этому должна относиться женщина и что женщина может сделать, то есть каков ее вклад в семейный бюджет, какие могут быть сценарии. Сразу скажу, что буду опираться на собственный опыт, потому что сколько семей, столько и вариантов. Но это не говорит о том, что мой опыт единственно правильный. У вас может быть он собственный и удобный, и комфортный для вашей семьи. Главное, чтобы жить в согласии вам с мужем и чтобы в доме, в семье был мир и покой. Это самое важное, потому что деньги – это никогда не самое важное, никогда ими не станут, но, но наиболее частая причина разводов – это как раз споры насчет денег тоже сделать, чтобы конфликтов было как можно меньше? Во-первых, стараться по максимуму договариваться на берегу. То есть, если встает финансовый вопрос, а в любой семье он рано или поздно встает, как мы будем считать деньги? Все в одну копилку класть или у каждого будет свой кошелек или будет работать только муж, а жена, например, будет сидеть дома с ребенком, а муж ей будет давать какие-то деньги на расходы. Вот Обо всем об этом нужно с мужем поговорить, желательно поговорить до свадьбы, но это в идеале. Если разговора до свадьбы не состоялось, вы уже давно и глубоко женаты, то найдите хороший повод, выберите время и поговорите со своей второй половиной честно на эту тему. Старайтесь быть максимально открытой и говорить не то, что будет удобным для вашего партнера, а то, что было бы наиболее комфортным для вас. То есть ведите разговор в русле «мне бы хотелось, чтобы было так, а как бы хотелось тебе, как видишь это ты?». Только в этом случае можно прийти к какому-то консенсусу, а не поругаться, даже не начав обсуждение темы. Я понимаю, что даже сам вообще повод разговора «давай поговорим о деньгах» может уже у многих семей вызвать неприятное немножко ощущение, потому что у нас не принято говорить о деньгах, не принято открыто обсуждать эту тему, не принято высказывать свое мнение на этот счет, потому что какая-то тема у нас все-таки такая полузапретная. Это то же самое, что говорить о своих предпочтениях в постели. И немногие, даже взрослые мужчины и женщины, даже прожив в долгом браке, способны говорить на подобной тематике. И все же разговор нужен. Вот почему. Потому что если у вас нет взаимопонимания, каждый будет жить согласно тем принципам, которые заложены у него в голове, заложенные родителям, обществом, и каждый будет жить и считать, что то, как он живет, это и есть правильно. Поэтому я считаю, что первое – надо поговорить. Второе – как вести разговор, какие могут быть модели. Ну, смотрите, если у вас оба члена семьи зарабатывают деньги, неважно сколько, здесь два варианта – вы либо каждый можете. Вот сколько зарабатываешь, столько, собственно, и тратишь, то есть иметь какой-то свой личный вклад в семью. То есть, например, за мужем закрепляются обязанности по аренде квартиры, по оплате а, каких-то коммунальных расходов, по машине, например, по продуктам и так далее. А за женой, например, все, что касается детей, обучения, образования, игр, ну и ее личных расходов. Например, так. Другой вариант – это может быть совместный бюджет, то есть, когда Муж с женой решают, что вот ты зарабатываешь 30 тысяч, я зарабатываю 50, и мы все кладем в общую копилку, а дальше составляем план на месяц, куда бы мы могли потратить эти деньги, какие у нас есть статьи расходов, на какую сферу мы сколько денег откладываем и так далее. Возможно, наверное, какой-то еще миксовый вариант. Да, то есть если оба человека работают, то есть они, может быть, какую-то часть от своих доходов они кладут в общую копилку, а что-то оставляют себе на свои какие-то нужды. Может быть, и да. так. Третье. Если ситуация такая, что зарабатывает, например, один семьи, ну например муж или кстати может быть даже и жена, потому что муж, например, временно, там его уволили, он временно не работает, или э, он заболел, там какую то травму получил, и вынуждена работать только женщина. В основном работают мужчина, а женщина уходит в декрет, или э, после декрета никак не могут выйти на работу, и всех устраивает такое положение вещей, никто не в поиске. Важно женщине здесь понимать, что деньги, которые зарабатывает муж, это зарабатывает он эти деньги. И претендовать на эти деньги, ну вот я лично бы, я бы не стала. То есть, да, я жена, да, я член семьи, да, я тоже делаю свой вклад, я сижу с ребенком, я там, занимаюсь домом, хозяйством, и, конечно, эта работа тоже оплачивается, если приглашает, например, домработницу. И все же, распоряжаться в полной мере этими деньгами я не могу. Здесь хорошо бы это делать по согласованию со своим супругом. Как это происходит? Опять же, надо разговаривать, то есть, например, ты зарабатываешь деньги, ты кормилец, ты приносишь домой там, 70 тысяч рублей. Что жена может сделать? Жена может подтолкнуть к разговору, касающемуся распределения этих денег. А давай мы с тобой пропишем план, куда мы потратим эти деньги. То есть, если мы с тобой хотим поехать в путешествие летом, то давай прямо сейчас сядем и напишем как сделать так, чтобы у нас получилось это путешествие? Поскольку нам нужно в месяц откладывать денег и в чем мы себе будем отказывать, чтобы мы поехали в это путешествие? Либо второй вариант, что можно сделать, чтобы увеличить свой доход и чтобы это путешествие реализовалось? Но здесь, конечно, женщина скажет, что вот там вторую работу, да, можно мужу предложить или третью или четвертую. Ну, это, конечно, вариант. Но я думаю, что не все мужчины с этим соглашаться или, например, сказать мужу: "А ты просто уйди со своей работы найди точно такую же но где тебе будет платить больше это тоже кстати вариант но к этому варианту на мой взгляд мужчина должен прийти сам а ни в коем случае не с подачей жены хороший вариант найти подработку например женщине то есть чтобы она например была занята не полный рабочий день а допустим там два три-4 часа в день но зато это будет ее вклад вот в такое общее путешествие очень важно завести конверты конверты на конкретные цели то есть если вы планируете сделать какую-то крупную покупку или куда-то поехать, то нужно убедиться в том, что вы откладываете деньги именно на эту цель, то есть составить свой финансовый план на год, например, на 2 на три, если хотите купить квартиру, машину, еще что-то, обязательно нужно иметь такой план. И ни в коем случае, если вы отложили туда деньги, не залезать в эти деньги, не тратить их на какие-то другие вещи. Ну и самое важное в семейном бюджете – это следовать тому плану, который вы выбрали. То есть, если вы договорились, что делаем, вот так-то и так-то, значит, оба члена семьи делают так, а не то, что женщина предложила, женщина сама захотела, женщина все за всех решила, а мужчина почему-то по какой-то причине так не делает. Может быть, причина в том, что он-то как раз был не согласен, а это вы все решили за него. Вот это вот большая опасность. Поэтому убедитесь в том, что инициатива, да, она может исходить от вас, но ее должен одобрить ваш муж. Делайте максимально так, чтобы было комфортно обоим. Я понимаю, что это не всегда просто. Что когда речь дает, там про какие-то элементарные потребности, которые не закрыты, думать о каких-то инвестициях, о каких-то больших вложениях, о каких-то больших а, серьезных покупках достаточно сложно. И все же, если вы не начнете об этом задумываться сейчас, пока у вас ну, там, не очень хорошая финансовая ситуация, то потом, когда денег будет больше проблемы останутся те же самые, то есть с ростом доходов, с ростом благосостояния семьи проблемы остаются прежними. Это парадокс, но оно так и есть, то есть, если вы думаете, что такие проблемы существуют на уровне пока бюджет вашей семьи 50 тысяч рублей, вы удивитесь, но такие проблемы существуют и когда у людей 500 тысяч рублей и 5 миллионов рублей, проблемы остаются, поэтому хорошо бы их разово решить, вы можете даже попробовать дать какой-то тестовый период на полгода или на год, а затем вернуться к этому вопросу. В любом случае, призываю вас к разговору, к обсуждению, а не замалчиванию даже таких сложных вопросов. Если у вас останутся все равно вопросы, если вам захочется разобраться в этой теме поглубже, то я с удовольствием приглашаю вас на свой курс Финансовая свобода. Кстати говоря, супруги, семейные пары у меня проходят его по цене одного участника. То есть, например, записывается жена, а могут проходить этот курс вместе с мужем. И для второго члена семьи это будет абсолютно бесплатно. Но если даже вот вы пока присматривайтесь курсу и может быть не готовы в него вписаться хотя ссылку я оставлю в описании к этому видео в любом случае скачайте бесплатный pdf планер на 2019 год который мы специально разработали с командой это бесплатный такой блокнот который вы можете физически распечатать на своем компьютере или заполнять онлайн и он вам очень сильно поможет сделать финансовый прорыв в этом году. Он составлен таким образом, чтобы там было удобно записывать те цифры, которые у вас есть на сегодняшний день, чтобы можно было записывать и вести учет своих расходов, своих доходов. Этот планер поможет вам э, иметь четкую картинку той финансовой ситуации, которая у вас есть на сегодняшний день. А самое главное, у вас там будут конкретные шаги и пункты, которые вам нужно пройти, чтобы достичь нового финансового результата в этом году. Желаю вам успехов, ну и, конечно же, богатой жизни. С вами была Мила Колоколова. Пока-пока.